«Здравствуйте, я компьютер-одувальчик». На Алиэкспресс стартует очередная распродажа, на которой миллионы товаров будут продаваться по более высоким ценам, чем были до этого. Шучу, разумеется, скидки будут, и некоторые из них настоящие. Ну а если вы успели нафармить купонов, можно будет неплохо сэкономить. Ссылку на страницу всех доступных купонов AliExpress я добавлю в описание. Сейчас, когда на каждой российской кухне обсуждают выборы в США, а деревянный пробивает все границы, заказывать что-то дорогое с AliExpress не хочется. С другой стороны, всегда можно побаловать себя и свой ПК небольшой безделушкой, которая к тому же может быть полезной или хотя бы красивой. В этой подборке мы поговорим о различных недорогих компьютерных приблудах, которые могут прокачать ваш ПК. И, ребят, большая просьба — ставьте лайк после или во время просмотра, ибо без этого алгоритмы не присылают уведомления нашим же подписчикам. А в комменты скидывайте ссылки на товары, которые закажете сами — так мы поможем другим с выбором. Лайк поставили? Тогда погнали!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 YouTube в высоком качестве, вы сможете без всяких проблем. Самое главное, друзья, напоминаю, не забывайте пользоваться купонами. Многие товары именно купоны делают действительно выгодными. Ссылку на страницу с купонами AliExpress я оставлю в описании. И не забудьте написать в комменты свои варианты, что покупаете на распродаже вы, может я и для себя что-то годное из этого присмотрю. На связи был МК, меня зовут Михаил Крошин, удачных покупок и до скорых встреч.